Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 15 августа, и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар сохраняется тенденция нисходящая. Вчера к концу торговой сессии мы увидели обновление минимальных значений вторника и доходили до уровня 1.1329. Следующие цели по снижению – область 1.1266. Ну а возврат к покупкам в рамках часового таймфрейма будем рассматривать в том случае, если пара сможет закрепиться выше уровня 1.1432. По паре британский фунт американский доллар в первой половине а, торговой сессии вчера были а, попытки закрепиться выше максимумов, а, которые были зафиксированы 13 августа, но к концу дня обновили минимальные значения, ну и собственно тенденция нисходящая сохранилась, поэтому а, попытки контртрендовой торговли здесь, ну как всегда, они были не столь а, оправданы. А, поэтому тенденция нисходящая сохраняется. цели по снижению области 1.2588, ближайший разворотный уровень а, а, размечаем на максимуме, который был зафиксирован как раз вчера по уровню 1.2827. По паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция восходящая в рамках среднесрочного таймфрейма. Ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях 1.3036. Если канадец может закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать уже и про более продолжительного снижения в области 1.2916. Следующая цель роста – это обновление максимальных значений, которые мы видели в понедельник, и движение на 1.3235. По паре американский доллар, японская иена, вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были в понедельник зафиксированы, что в рамках часового таймфрейма нас приводит фазу восходящего движения по данному активу и цели роста это область 112.28. Отмена данного сценария последует в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 110.58. А по паре австралийский доллар американский доллар сохранилась тенденция нисходящая. Цели по снижению это область 71.52, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 72.83. Еврофунт продолжает свое движение нисходящее, вчера обновили локальный максимум, хотя ниже уровня 89.11 закрепиться мы не смогли, но все предпосылки на это сохраняются и следующие цели по снижению это уход все-таки ниже области 88.88, .88. на уход ниже данного уровня откроют предпосылки для среднесрочного снижения по данной паре далее в область 88.50. Ну а возврат к покупкам? В рамках часового таймфрейма будем отслеживать в том случае, если пара сможет закрепиться выше области 89.44, и тогда двинемся по направлению на 90.30. А золото продолжает свое движение нисходящее сегодня также с утра обновляем. Минимальное значение. следующей цели по снижению – это область 1181 доллар за троскую унцию. Возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если, пара сможет, если золото, прошу прощения, сможет закрепиться выше области 1198. По нефти марки Brent сохраняется тенденция восходящая. Вчера вновь мы локальный максимум за предыдущую неделю, доходили до уровня 73.60. Следующая цель роста – это область 74.42. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если нефть марки Brent сможет закрепиться не ниже области 7069, это минимум 13 августа. А по индексу DAX на текущий тенденции нисходящего в рамках часового таймфрейма сохраняется. Следующие цели по снижению это области 12198, возврат покупкам будем отслеживать а в том случае, если DAX может закрепиться выше области 12460, тогда откроются цели роста до 12733. Ну и биткоин пока пока не уходит ниже области 5858. Очень важный, очень сильный уровень поддержки, вблизи которого торгуется. Поэтому вблизи данного уровня вполне вероятно может сформироваться вновь Паттерн на начало восходящего движения, а первые предпосылки на его появление будут сформированы в том случае, если биткоин сможет закрепиться выше области 6506 долларов за один биткоин. И в этом случае можем ожидать уже возобновления роста. Ну а пока в рамках часового таймфрейма сохраняется тенденция нисходящая, безусловно, мы видим некоторые замедления в последнюю неделю. И, собственно, все предпосылки для возобновления роста здесь также сохраняются. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях, а также подписываться на наш канал для того, чтобы получать уведомления о добавлении новых видео. Всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.